Сказка про старую волшебницу. Жила у старого дремучего темного леса, в старой избушке, старушка. В темном лесу жили страшные чудовища. Но не боялась старушка чудовищ. Она была волшебницей, хоть и очень старой. Старушка была седая, спина ее была кривая, тело было дряхлым. Однажды к избушке старушки подъехала карета. Из кареты вышел король Игорь и королева Ирина. Они постучались в дверь и кричали. Бабушка Марфа, открывай! Открывай, бабушка Марфа! Кто там? Это я, король Игорь! Старушка открыла дверь. Король и королева Поведали старые волшебницы, что на их королевство напали с севера. На них напали соседи, король Ричард и королева Анна. Теперь нужны все волшебники и волшебницы, чтобы их королевство не завоевали. Уже четверть земель государства захвачена, скоро враги будут в центральных землях. Но почему столь великие правители напали на нас спрашивала старая волшебница и король с королевой рассказали что приезжал сын короля ричарда он хотел жениться на их принцессе но принцесса отказалась выходить за него замуж а потом пропала принц рассердился и подговорил напасть на королевство своих родителей. «Эх, понятно», – говорила старушка. Старая волшебница отправилась с королем и королевой к ним в замок. В королевском замке их ждали великие волшебники короля. Когда самые старые из них увидели старушку, они низко ей кланялись. Хоть бабушка Марфа и была старой и дряхлой, она оставалась самой уважаемой и самой великой волшебницей в мире. Никто не мог сравниться с ней силой волшебства. Бабушку Марфу, старую волшебницу, посадили за круглый стол. Король и волшебники обсуждали сложные вопросы. Старая волшебница через некоторое время встала и пошла. «Куда ты, бабушка Марфа?» – спрашивал король Игорь. «На войну!» – отвечала старая волшебница. Все вдруг вскочили и последовали за дряхой старушкой. Слуги короля вышли на Королевскую площадь. Там старая волшебница составила всех водить один большой хоровод и петь песни. Все подчинились. «Люди!» И волшебники кружили в одном хороводе. Каждый пел песни, а старая волшебница ходила снаружи хоровода и читала заклинания. Через некоторое время в центре хоровода открылся портал. Бабушка Марфа прыгнула в него. Все остальные тоже прыгнули. Мигом они очутились в самых первых рядах на фронте. Слышны были пули, и выстрелы пушек. Кругом летали ядра с бомбами. Воздух был пропитан злым колдовством, но старая волшебница медленно шла к врагу. Она ничего не боялась. Старая волшебница была покрыта синей аурой бесконечной защиты. Ни пуля, ни бомба, а тем более чужое колдовство – не могли причинить старой волшебнице даже царапины. А те, кто шел с бабушкой Марфой рядом, тоже покрывались синей дымкой защиты. Ситуация на фронте поменялась, и нападающие стали отступать. Генералы короля Ричарда докладывали, что отступают. Король северной страны тоже был хорошим волшебником, он топнул ногой, сказал заклинание. И переместился на фронт. Увидев своего короля, его армия приободрилась. Король Ричард встал во главе всех и повел войска в наступление. Медленно король и бабушка Марфа подошли друг к другу. «Здравствуй, матушка Марфа», — говорил король Ричард. Здравствуй, великий король севера! Я так и думал, что ты здесь. Зачем ты напал, Ричард? Моего сына опозорили. Я не мог не начать войну. Это вранье! Твой сын подговорил тебя и твою жену Анну напасть, чтобы не смыть себя позора, чтобы скрыть следы своего преступления какого преступления Он украл принцессу достопочтенных родителей. А чтобы про это никто не узнал, он подстрекал вас на разрушение чужого королевства. Это вранье Так тебе покажу говорила старая волшебница. Старушка взяла короля за руку, и телепортировалась вместе с ним в скрытое подземелье. Из глубин подземелья слышался плач и рыдание. Король и старушка отправились в глубины подземелья. В одной из темниц они обнаружили испуганную, истощавшую, грязную принцессу. Король и бабушка Марфа снялись с принцессы оковы и телепортировались к замку короля Игоря. Король Игорь и королева Ирина все еще стояли на площади и смотрели в портал. Они увидели свою дочь, старую волшебницу и своего врага. Слуги короля и королевы подобрали принцессу и увели в ее покои. Там ее отмыли, одели и покормили. Король Ричард долго молил о прощении короля Игоря. Но в конце концов король Игорь простил своего соседа. И тот, отправился к себе. Король Ричард, когда вернулся в свой замок, приказал схватить своего сына, заковать его в кандалы, бросить его в темницу и лупить три дня и три ночи без остановки, чтобы тот никогда больше так не безобразничал, чтобы не крал чужих принцесс, чтобы не устраивал войны, а самое главное, чтобы не врал своим родителям. Долго еще после такой порки болела спина у принца. Бабушка Марфа, старая-престарая волшебница, вернулась к себе в ветхую избушку около темного леса. Там она жила очень долго, но когда пришло время передать свою волшебную силу другому человеку, она отправилась в странствие. А что было в той истории, я расскажу позже.